В сегодняшнем выпуске Resident Evil 8 Village вы, вы увидите, как мои рабы добывают не то, что я просил. Он руду добывает. Делаю анализ сюжета всей вселенной Resident Evil. Короче, выглядит так все, как будто бы ни хрена не под контролем. Вирус делает, что хочет, люди с вирусом делают, что хотят. И как я вываливаю свои шары. Давай, вывались. Вот. Грули. Си-м-хай, с вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 8 Village. Мы с вами остановились у герцога в гостях. Не кричи, не пугай меня. Что такое? Что? Что детишется? Все, все, так хорошо, отлично. Короче, у нас с вами, кстати, что у нас там по деньгам? Что у нас там по деньгам? 114 тысяч. Я очень хочу. Я очень хочу вот эту штуку, если честно. Чем она, кстати, стреляет? Его точный выстрел... Погодите, дробовик... А! Он стреляет дробовиковскими патронами. Тогда нахрен мне дробовик, спрашивается. Не нужен-то мне дробовик, пошел ты где-то. Вот. Я тебя продаю. Вам это больше не нужно? Нет. У тебя есть кое-что покруче. Вот это. Надеюсь, эта штука вам пригодится. О! Сайт то Конечно. Так, давайте купим по максимум. Патрончиков. Есть. Пожалуйста. Покажи мне это! а ха -ха, Красота! Потом надо будет накопить на всякие приблуды для этого устройства, которое у меня в руках устройство для убивания существ. Как красиво, мне очень нравится эта картинка. Просто идеально поставлена художниками. Посмотрите, они все с этими вибраторами у себя в руке. Все куда-то туда едут, не знаю. Гайзен, э, Гайзенберг. <laughs> Я смешал Хайзенберг и Гейзенберг. Гейзенберг, короче, получается, готовит армию какую-то для себя. Он хочет стать мега-могущественным и захватить весь мир. Зачем он придумал каких-то сверлотдаунов? вместо <laughs> того, чтобы сдать им какие-нибудь пушки огнестрельные. Это очень тупо, по-моему. Самое тупое вложение сил и средств. Пока там они дойдут, и тем более сердце Каду у них прям открыто. Пока они дойдут до человека, который по ним стреляет, они уже сдохнут. Вы Мы это видели все с вами в прошлой серии. Это было жалкое зрелище. Они, эти ребята, разве что годятся на, вот, на фуникулерах кататься и на чертовом колесе. Оп! В трубу какую-то идем. Кстати говоря, если вам интересно, я вижу, что вы очень интересуетесь, как мое здоровье, спасибо большое за э, это считаете, вам. Я считаю, что мы просто дети. Я на поправку. При да. этом ей совершенно нет дела домой. Она давно утратила всю человечность. Я должен уничтожить ее. Мне посрать на ваши семейные разборки. Что это? Что? Что ты делаешь? Он руду добывает? типа рабочий. Ты встал? Ап! Реально не добывают руду. Офигеть. Погодите, мне кажется, мне нужен мой нож. Потому что вот я снайперкой вообще не пользуюсь практически. Давайте будем ножом пользоваться почаще. Потому что мне кажется, вот этих вот можно бить и так. Раз, два, три. Отходим. Удар от... А, вот видишь, мы ломаем. Ломаем им их маску. Он кричит, ругается, злится. Я блокирую. Я успел интересно или нет? Как долго, мы интересно, будем его резать? Оп, наплевать мне на твои удары. Бля, а долго. И очень долго, оказывается, дубасить ножом. Но его можно использовать хотя бы... Ну, ты сволочь, а? Его можно использовать... Да, блин. Сейчас, его можно использовать для того, чтобы сбивать их маску это, с них. Так, обломки металла. Мы можем сделать себе патрончики для пестика? Мы не можем. Очень плохо. Чертовски плохо. А теперь... Я просто не особо читаю, что я беру О а, нет, у меня три патрона для пистолета Как-то нам хреново стало внезапно Я думаю, надо теперь просто бежать мимо Нет смысла драться Смотрите, клеточка Так, бабос Идем по стейлсу аккуратно Они все еще добивают Да, они бьют Они бьют по руде какими-то своими топорами. Это же вообще не то. Нужна кирка. Они явно не играли в выживалки. Так, давайте. Они пока нас не видят. Кристальчик нашли. Хорошо. Главное, чтобы он продолжал нас не видеть. Блин, он нас увидел. И своих друзей позвал. А, давайте... О, не, погодите, давайте воспользуемся вот этим. Вот тоже прикольная штука. Выбрать. Оп! Бабах. Кто выжил? Ладно. Оп! Они оба! Они все выжили. Вот отстой. И продолжают выживать. Сколько? Не нравится мне, как баталии мои строятся Что-то очень нехорошо а так, отмычка есть Что еще? Ничего Мы что-то здесь еще не нашли с вами а -а -а, Большой кристалл Теперь все Так, что у нас по патрончикам? Что у нас по Сам, ресурсам? Давайте сделаем вот это И еще Пригодится А -а -а. А -а -а. Не нравится мне, что я трачу патроны дробаша На все это Три пульки всего Прикиньте, три пульки а -а -а. Я знаю, что нужно сделать У нас есть для этого средство Так Хоп Это тайник Тут будет куча всего Кристаллы, кристаллы, кристаллы Значит, с этими рабочими будем стараться так. Сбиваем ножом с них маску и пуляем в голову. Каждый выстрел выверенный. Блин, у меня горло такое дурацкое сейчас. Вообще не слушается меня. Что это за мусор такой повсюду? А это что, кнопка? Нет. Сейчас какая-нибудь тварина, да, большая появится. Чувство, что что-то такое будет. Смотрите, смотрите, смотрите, смотрите. Патроны для винтовки. Походу мне придется винтовку юзать. Виталолом. Ага. И выше пошли. Нет! Нет! Еще. Окей, Один. сразу ставим. Тихо. Есть. Стреляем прямо ему в этот. не в сердце. Тихо, тихо. Блин, это вообще очень крутые трансформеры. Мне, мне нравится, как они выглядят. У них дизайн такой. Знаете, смотрели какой-нибудь фильм Гайвер? Или, может быть, аниме это видели? Вау! Что это, Чардж? Он убил меня! Нет, не убил. Куда? Бежать, бежать. А! Со всех сторон! Давайте еще одну поставим, Минку. Минка для вас, мои дорогие товарищи. Давайте возьмем снайперку. Где? Не вижу. Оп, один сдох. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Побежали. Так. Да, блин, кривой я. Как ты? Ладно, вот тут попал. Еще раз. Не получилось. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Открой. что то подбираю. Так. Сейчас я грохну тебя. Да хватит закрываться. Такой скрытный молодой человек. Блин. Есть. Есть. Опять закрылся. Оп! Побежали, побежали, побежали. О! Сейчас он сделает заряд! Заряд! Да, блин. Нет, открой. Есть! Нет, перезарядка твою, мать! Ты стреляй! Есть! Фух Фу! Ладно, это было прикольно, напряженно Мне нравится Куда мне? Вот, я забыл ящичек Взять Такие прям чистые гайверы Что я взял? Есть! Прекрасно, что? Что-то падает Кажется, мы здесь Нет, мы даже не все подобрали там внизу, это загадка. Окей. Идем в самый верх. Мы должны какую-то штуку расположить. Какой-то механизм. Или деталь механизма. Что-то магическое в любом случае. Я только не совсем понимаю. Знаете, вот э, я то, что я знаю о были по-настоящему, то, что там было. Амбрелла... Вот из, из, из ранних игр, которые в детстве играл. Там э, случилась катастрофа. О, катастрофа. И э, вирус э, выбрался на свободу, все начали становиться зомби и так далее. Вот. А чё, Почему вот здесь такая фигня? Как будто вот такое ощущение, как будто все под контролем, но в то же время ни хрена не под контролем. Стоп, я здесь не пролезу, я же сдохну. Выберите с фабрики. Я тут подохну, да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 Гады расположены неправильно Так Есть Отлично У нас есть время Пока он не восстановился, да? Побежали, побежали Вау, что это такое? О, мы прям по этим лопастям идем. Красиво выглядит. Очень красиво все сделано. А сейчас эта комната напоминает э, первый Half-Life. Окей, идем. Мы закончили или нет? Гейзенберг, пожалуйста. Давай уже сразимся с тобой. Мне кажется, самое время... Опа, здрасте Карта фабрики верхние этажи Ё, Погодите Здесь мы сможем выйти Вид Видимо да Улучшение солдата. Реактивная тяга. Прицепил к солдату реактивный ранец и главные стабилизаторы. Маневренность серьезно повысилась. Опыты выявили ограниченную способность к полету. Расстояние полета небольшое, зато теперь может преодолеть трудно, труднопроходимую местность. Улучшенный солдат. солдат. Установил пластину из алюминиевого сплава, чтобы защитить грудной реактор и открытые участки тела. Опыты показали, что он неуязвим к обычному огнестрельному оружию. Броня ломается от сильных залпов. Надо продолжать разработку Окей, это как бы подсказочка А что за... А, мы уже с ним повидались Получается Да, мы повидались уже Со всеми этими ребятами Какую нам сторону теперь? Вот сюда ты Для чего ты мне? Там дырка То есть нам надо в кишку Но не сюда, да? Ну, я схожу, конечно же. Блин. Я не пожалею об этом. Чую, тут меня сдует нафиг. Все, я понял. Я понял, мы сейчас вниз сходим, отключим эту дуйку. Да включи ты свой фонарь, Итан. Почему игроку не дают возможности включать фонарик, когда он хочет? Это же тоже погружает в игру очень. Чего они, чего они боятся? Не понимаю, что ты будешь светить фонарем, куда не надо? Да пофигу, шаблон шара. Шаблон? Нам надо вернуться аж туда. Так, здесь... Стоп, чего-то не хватает, что то мы не забрали. Походу нет, походу все окей Я ничего больше здесь не вижу Стоп А здесь мы смотрели? Ай-яй-яй, Евгений хотел пропустить Вот, теперь мы все забрали Стоп, а что мы забрали такое? Что это такое? Шаблон шара Для отливки шара из чугуна Блин, нам придется да, аж вернуться А, вот, наконец-таки пришел так шаблон шаблон шара, давай юзаем шара с лошадью. В смысле? Блин! Итан что-то сказал важное, да? А я не услышал, потому что общался с вами в этот момент Твою мать Ну-ка, а это что такое? Какой-то переключатель есть Типа, если мы сюда пойдем Вот сюда, это будет какой-то переключатель Где? Вот здесь Который теперь работает. Мы здесь не были? Ой! Там человек. Просто пробный выстрел. А, зря. Ой, жесть. Короче, мы, оказывается, какой-то секрет, да, нашли. Просто. Секретное место ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой все плохо. Так. Охренеть, зря я сюда пришел. Опасность. Они сейчас восстанут. Здрасте. Фу. Тихо, открой. Открой. Так. Давай, падай. Уп! Нифига он меня обсадил. Оттолкнуть врага, пошел ты. Толкай, толкай. Я что-то взял с него. О. Так. Что-то важно здесь, по-любому. Это моя 18, 18 Пациент. Извините. Я хочу это применить. Куда это можно поставить? Использую деталь. И Оскар, подручный конюха, 20 лет. Пьяный бубал в колодец. Тело в хорошем состоянии. Так. Грудная клетка вскрыта. Удали в сердце важные органы, чтобы вживить механизм управления. Отлично. Году врастает в нервную систему. Процесс идет даже быстрее, чем раньше. Похоже, увеличение доли метаальбумина в крови заменителей было верным решением. Подаю ток напряжением 6600 вольт. Ствол головного мозга. Ну, в этот раз должно сработать. Интересно. Мое творение! Наконец-то! Я еще делаю эту сучару. ха ха ха, -ха. Конец. Записи. Такой типичный злодей прям... Все, мы это... А мы будем это можно взять как доказательство? О, нет, все, нет, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, так, мы здесь все, все, все, хватит слушать. Вот. Вот тут чего-то мы еще не взяли. Прямо в этой комнате. Ага. Ага. Ого! Так, пойдемте в комнату с шаром, где мы его можем применить. Головоломка лабиринт здесь. Ну ч, давайте заюзаем этот шарик. Ей! Ну чё, попробуем. Только очень осторожненько. Так. Чё за звуки? Чё там за звуки сзади меня? Не думаем об этом, пока играем. У нас игра. Монстр вряд ли будет нас коцать, пока мы играем. Тихо. Тихо. Фух, чуть не просрал. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Оп. Та, -да та та та -да -да -да -да -да. Вот сюда такая музыка подходит та -да -да, та -да -да -да. Ой, ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Еще раз, второй круг Получилось? Я же хрена не вижу-то А, все Как ты вообще собираешься Блин, я же не понимаю ничего не ускоряй, не ускоряй сильно. Спасибо за чертовски... Так, все видно там сзади. А, тут можно смотреть с разных сторон этот стол. Ой. Так, беру свои слова обратно. Очень удобно, спасибо. Так, смотрим. Аккуратно кладемся мимо. А заметьте, да, моя невнимательность привела меня в итоге к этому секретику. Сейчас мы с вами что-то там добудем. Опасно это было сейчас, чуть не упал. Так, потом мы должны... О! Нет! Поторопился! Давай, скатываемся! Скатываемся! Оп! Белиссимо! Так, ждем. Я даже не знаю куда теперь. А! Типа... Погодите. Вы чё, охренели? Блин, мне бесит это! Вы что охренели, что ли? Это рельсина была, по которой можно ехать. А, вон пол! Я понятно, ты моя, моя вина. Паровозик приехал. Пожалуйста, упади. Отлично. Так. Теперь. А, стоп, стоп, стоп. Нет, нет, нет, нет, хватит кататься. Как же, нихрена непонятно, не, не блин. Давай, вывались! Вот! Теперь не торопись! Торопись! Аккуратней! Аккуратней! Че, какой-то подвох будет здесь? Какой-то сраный подвох, а? Это там герцог кряхтит! Уже сам начинаю. Блин. Сколько же можно? Это все? Это считается конец? Победа? А -а -а. Что я получил? Бурый череп. Ура! Герцог, просыпайся! Сейчас загоню тебе. Ну <т libraries> что ж, смело изучайте. Как это было злостно. Как я бесился. Так. Бурый череп. Окей. Еще на 70к мы накупили. Нет-нет, я охотно куплю эту вещь. Так. Так, так, так, так. Приклад, модуль для пистолета. Меньшает отдачу. Коллиматорный прицел. О! Вот это надо взять обязательно. Да, понимаю, почему важно. И так что еще что еще что еще можем взять? А это что такое? Барабан ага, для револьвера нафиг? Давайте улучшим наше ружье. Мы можем лишь, да блин, сейчас. Мы можем лишь улучшить боезапас. Дайте боезапас. Все это инвестиции. До новых встреч. Так, отлично. Сохраняемся и теперь пойдем пытаться пройти игру дальше. В общем, я вернулся сюда и пытаюсь понять, что мне делать. Вот мне нравятся вот эти вот штуки, они желтенькие. Может быть, это можно как-то прострелить? Нельзя. Кстати говоря, эту часть видео я записываю уже другой день. А точнее, через день... После той записи, потому что мне что-то совсем поплохело, и я пошел тупо отсыпаться. Сейчас мне чуть-чуть лучше, я не знаю, что такое со мной, и, в общем, я охренел до конца немножко. Такое бывает, ведь я всего лишь человек. Да, я знаю, это Это очень необычно, слышать меня, но я всего лишь человек. И я тоже уязвим, и тоже... Так, я не понимаю, что от меня хочет эта игра? Что тут происходит? Может быть, тут можно просто пройти... Нет, меня засосет. Меня тут... Стоп. А стоп. А я могу? А я могу выстрелить сюда? Могу. Два. Три. Ч? ч я упал. ч я упал. На чем я спод. <laughs> я на чем-то подскользнулся? Я жив? Что? Ничего не понимаю. Погодите, что это было сейчас? Все правильно я сделал или нет? Меня вроде не засасывать никуда. А что это было? Почему я упал? Кто меня кацанул? Их ХП по-моему, даже отнялось, да, немножко? Ладно, продолжаем стрелять. Но сейчас уже ничего не происходит. Так, я упал. Я здесь хожу. Я продолжаю здесь ходить. Что от меня хотят в этой игре? Че я сюда упал? Смотрите, тут какой-то проход есть. Меня засосет туда, да ведь? Я просто не понимаю, что от меня хотят. Давайте попробуем, не знаю, кинуть. Оп! Насрать всем! Возьмем снайперку. Ладно, это не работает. Все, мы поняли, что это уже не пашет. Давайте сюда подойдем. Тут вообще есть какая-нибудь лестница, чтобы мне отсюда выбраться. По Здрасте. Погодите. Как ты здесь оказался? Я не могу до тебя достать. Только могу вот выстрелить. Но здесь есть шестеренка. То есть игра предусматривает, что я сюда спущусь. Правильно? Я вот уже совсем не помню, говорил ли Итан делать что-то здесь или нет. Блин, но И я вроде не вижу отсюда никакого выхода. Отсюда никак не выбраться. Тут ничего не сделать. Разве что... Разве что мне подойти сюда... И встать вот сюда... И меня убьют, да? Меня же просто убьют. Друзья, вы не поверите, оказывается, я словил жесткую багу. Типа, на самом деле, должно было быть так. Я такой выхожу сюда, и меня начинает засасывать в этот профеллер. А я стреляю по этой штуке, и она полностью останавливается. Но, поскольку я слегонца только выглянул отсюда, я просто упал. И секвенция не стала воспроизводиться. И в итоге этот пропеллер никак не может остановиться. Мне остается только зайти сюда. Нет, это будет считаться поражением. Давайте сделаем так. Давайте выйдем. И зайдем обратно. Наверное, меня возле герцога. Блин, придется бежать снова. Вот так вот Евгений. Совсем обычный человек. Взял и сломал игру. Ну давайте. Ладно, всасывай меня. Пожалуйста, всасывай меня. Встал... А, все, наконец-таки Все, вот, вот так он ломается Легко и просто <laughs> Это было очень забавно О, а, он отлетел Ура Мы это сделали Теперь мы можем продвинуться дальше Ай, Итан, знал бы ты Какой угар происходил здесь до этого Так, где-то здесь должен был быть Оу А этого уже нету Почему-то козлика Куда он делся? Это, типа я уже. Он уже засчитал. Странно, да? При том, что я откатил уже, сейф. Ну, будем считать, что засчитано. Окей, хорошо. Мы продвигаемся дальше. Шотган в руки. А! Стопэ! Стопэ. Чуть не погиб. Чуть не погиб, по-геройски. Нам нужно вот на эту трубу. А! Вот к этой лестнице. Аккуратней. Ну и там чуть не поторопился не сдох. Мы можем этот... Да, сейчас мы его откроем. Все, окей. Все? Да, контроль снова у нас в руках. Мы идем. Здесь что-то есть. Oh, Что-то мы можем, конечно же, реагент Нельзя пропускать такое Здесь кнопочка, ее нельзя нажать Здесь есть еще одна кнопочка, ее можно нажать Ну поехали Совсем скоро Миранда Начнет церемонию с твоей розой Если это произойдет Всем конец Твоему ребенку И всей деревне Но не волнуйся Я ей помешаю Я убил Миранду С помощью розы <смех> Бедный папаша Похоже ты один До сих пор не понимаешь Как сильна твоя дочь Хочешь забрать розу? Ха, ну попробуй Да она даже не у тебя в руках Сейчас Итан Что за пафос такой Опа, шаблон ключа я не хочу бежать аж... Опа, здрасте. Я не хочу бежать аж туда-обратно за ключ, чтобы штоп... штамповать этот ключ дурацкий. И слишком далеко бежать. Я устал. Я устал. И что мы откроем этим ключом? Я даже не знаю. Но мы, мы еще вернемся. Мы еще вернемся по любому герцогу. Это еще не конец. И еще. И мне кажется, вот с точки зрения сюжета... Тупо делать Итана, Итана таким тупым, который до сих пор один не понимает, насколько сильна его дочь. Потому что игрок уже давно догадался, что дочь его и, и играет большую роль. она очень сильна, потому что все ее хотят получить и так далее. Даже сама Миранда. То есть Итан уже должен все понимать. Он должен давно уже говорить всякие реплики, типа... Что-то не так здесь. Может быть, не стоит мне. Вообще, мне кажется, было прикольно, если бы сделали... Возможности выбрать, помочь Гейзенбергу или нет. Мы, кстати, знаете, кого вызываем? Знаете, кого мы сейчас вызвали? Герцога! Он едет к нам. Чуть долго в этот раз он поднимается? Герцог! Ты здесь? Это как раз-таки нам дают возможность сгонять быстренько, очень удобным способом вниз и сделать ключ. А, ты чертов лифт. Как неловко, как неловко герцог с тобой стоять в лифте. Да и вообще с любым малознакомым человеком. Будет рядом со мной друг, мы такие... <пухухух> <пухух> <пухух> хикали. Я не понимаю, как вот я ушел аж вон туда. Я аж туда вот ушел. Как я оказался в итоге здесь? Вроде бы все левелы здесь логично устроены. И одно место действительно ведет к другому. Но иногда такое ощущение, как будто они... Каким-то вот непонятным образом ты оказываешься там, где оказываешься. Бывает ли у вас такое... Чувства. У меня бывает Теперь бы вспомнить темно. Почему здесь темно? Что случилось? Что изменилось? А почему ты говоришь это вдруг внезапно? Ты же, же здесь был Неужели что-то изменилось? Стало темно и правда Очень темно стало И что-то Евгений начинает обсираться Неужели сейчас Сволочь Звуки А, все-таки нас поджидают Тут неприятности. Я думал, это будет мирным таким, знаете, походом место. Перестань, перестань махать! Перестань махать! Окей, хорошо. Он может не вид! Тихо! Блин! Может он сам не вид пойду такой? Где я? Фига! Фига я его вынес. Погодьте! Погодьте! Очень важно понять, куда идти. Я забыл, куда идти. Надо вниз спуститься, это точно я помню. Летейное. А летейное находится как раз-таки внизу. Стоп, если мы здесь, тут... Нам надо, походу, обратно. Я что-то не очень понимаю, как эта карта работает. Ну, друзья, я понимаю, но немножко мне трудно ориентироваться. По-моему, я вот правильно сейчас иду. Черт! А! Блин, не успел нажать. Раз. Тихо. А! Красивые движения. Детка, а! Да почему он меня режет? Два выстрела. Очень крутое оружие у меня. Как там у меня с реагентом? У меня все плохо, кстати говоря. Давайте сделаем мину. Раз, два. Сделаем вот эту штуку. Три. Все, я правильно пришел, правильно сориентировался по карте. Так, шаблон ключа, вот. Что то за чертов ключ? Я даже не знаю, что за ключ. Ключ Кейзенберга. Конь. Это его логотип, получается. Ладно, давайте возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Пожалуйста, без происшествий. Слышите? Нет! Блин, это жутко выглядит. Какого дьявола? Какого... Охренеть, он мне жизнь усложняет У него все У него все здесь Жесть Как бронировано Положить мину Бывает и такое Да Блин Тихо Да блин, куда ты стреляешь Тихо есть. Раз. О! Раз. Пожали, пожалуй, пожили, пожили, бежим, бежим, побежим. Раскручиваемся и. А какого. Чрт, не могу попасть. Давай, еще раз. Да, блин. Да фига! Есть! Есть! Еще два выстрела! Блин! И еще разок. А! Черт, перезарядка! Ты должен убить его! О! А! Да сволочь! <laughs> как вовремя! Нет, нет, нет, нет, нет! Нет, нет, нет, нет, нет, я в тупик себя завел Почему? Продолжаем идти от него а -а -а. Я нервничаю, надо аккуратненько Более нежно жать Куда пошел? Куда пошел? Ты все? Ты закончил? Вот он И ещё. Есть! Отлично. Отлично, отлично, забрали. Фух! Блин, меня бесит это, что я чувствую себя неловко перед вами. Вы типа такие смотрите. Ну кто так стреляет? Ну что за говно? И <laughs> мне становится очень неловко. Что это за звук? Опять? Опять? Я не должен чувствовать себя неловко. Я играю, как играю, мне кайфово, и все. Так. Что делать с этим другом? Надо бы как-то от него избавиться. Оп. Побежали. Я думал, это будет супер-ультра-босс. А оказывается, нифига. Все. Герцог, здоров. Бам, что-нибудь подсказать? Да, я хочу тебе продать кое-какое барахло, вот этот кристалл, вот это, вот это, 25, Пошли. Есть. Мои деньги, все Прошу вас, изучить да. мои новые товары. Так, мне нужно вот это. Нет, стоп. Отмена. А, шутганских у тебя нету, что ли? Блин. Окей, давайте тогда купим все, лишнее место. спину для ноши, но пытаться унести так много. Да, я хочу все это унести, и вот это возьмем. Все, нормально. Заходить. Далее, мы идем наверх, на самый верх. Я не знаю, что мы сейчас там увидим, что нас там ждет. Но знаю, если что, герцог. Я люблю тебя. Ты мой лучший друг. Ты единственный друг здесь. Хотя в самом начале игры еще были дружелюбные NPC, но они все сдохли сразу. Поэтому я даже не узнал их от людей. Так. Ага, мы оттуда пришли, теперь вот сюда. Как раз таки здесь мы применим ключ. Так, пора бы нам другой пестер, А ты так, правда но мне надоело болтать Умри сражаться. наконец Сейчас будем с ним сражаться Либо сейчас будет да. Тебя Кое-кто дожидает. А я так и знал А я так и знал А нет -ху -ху! Так Выбрать Поставить Сейчас пробежимся мимо Побежал, пробежал, Эй! Эй! Эй! я не могу типа ничего сделать? Могу, вот пробежал. Норм. Зачем я сюда побежал? О! Стоп! Ты хочешь сказать, что я не могу ничего сделать? Я должен сражаться с ним? Блин, я должен с ним сражаться. Сейчас он будет рушить здесь все стены. Чё у меня есть? Чё у меня есть? Сэр, сэр, о! Блин, как это я жестко попал походу. Все, надо ждать, пока он. Так, стоп, фугасный. Оп. Попал? Я попал. Ооо! Хорошо. Блин, перезарядка. Давай, на разгон. Мистер Пропеллер! Такой-то Карлсон наоборот. Где, где? Еще раз. Давай. Молодец. Какой умница! Дай быстро перезаряжаемся. Да, Прям как будто, знаете, я на арене. Как называется этот вид спорта с быками? Корида? Я не вижу. Оп, загорелся. Ну сори, огнетушителя у меня нету. Пока что сейчас будет. А! В сторону, блин! Да, блин! Я от огня блокируюсь. А -а -а, это так смешно Оп, Черт Что это? Что это? Что-то взял, что-то взял, что-то взял бегу, бегу, бегу, бегу, бегу И еще Сейчас опять будет Огнедышащий Да какого дьявола, блин? Полить! Полить! Мне нечем лить, да? Боже мой, мне нечем лить, я сдохну. Мне нечем атаковать. А, как плохо. Сволочь, сволочь, сейчас сдохну Я не вижу. Так, аккуратненько. Попал? Что он сейчас будет делать? Беги, сволочь, читан! Да блин, не успеваю. Давай. Еще раз проделал эту штуку. Хорошо, вот, сейчас попал. Да блин, кривая, а, кривая рука у меня. Так, аккуратнее нацелился. Стреляешь. Умница. Фу. Блин, вместе с моими нервами нельзя играть на геймпаде. Я буду. Я крутой. Есть. О, нет. Плохо. Он сейчас будет опять дышать на меня. О. О. -о, -о, -о. Очень удобно использовать эту штуку. Так, ты снова, да, сейчас будешь атаковать? В какую сторону, блин, бежит! Ты там как в порядке вообще? Раз, два. Опять огнем сейчас будет фигачить сволочь такая. Как бы сзади него подойти еще в этот момент. Прямо <странц> рядом. <envy guys sulker> так, ты будешь оставать или как? Сволочь. Опять огнем. Опять огнем. И как мне к тебе попасть? Блин, нельзя подходить. Сейчас нельзя подходить. Вот здесь надо. Давай. Где ты? Блин. Ой, блин! Попал? О, нет, вс ⁇ Беги, Итан! Как он меня поимел жестко! Стоп! Я немножко оправился. Чуть-чуть оправился. Как здорово! Кстати, он сразу начинает оправляться. Он сразу бежит круто. Сколько? Есть. Два раза. Два раза всадил. Очень кру круто. Молодец я. Он бежит. Какого дьявола ты стоишь? Так, выправляемся. Все хорошо. Короче, какой-то момент огонь внезапно коцает почему-то. Есть. Сейчас опять он будет, да? А, -а, а, да нет, черт, ребят, я не знаю, получится ли у меня победить сейчас или нет. Мина, взять сейчас или нет? Ладно, возьмем. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, стоп, сразу. Эта штука в руки. Опа, он бежал прям за мной. Давай. Пять огнем будет фигачить. Может быть нужно добить его, когда он огнедышащий. То есть.. А! -а, -а! Не дать ему остыть! Итак, давай! Вс! Приложил подорожник и вс окей! Пожалуйста. Сейчас он будет огнем. Сейчас он будет огнем. Очень сложный босс. Да какого дьявола? Перестань. Так, так. Что ты будешь делать? А, да! Вот это победа! Вот это победа! Вообще на грани был Евгений! Ах, пожалуйста! Дайте мне засейвиться! Ой, у меня все плохо! Пожалуйста, травинку! Листочек! Охренеть! Охренеть. А, значит. Давайте поменяем снаряды. Мы будем ослеплять наших противников. Если что. Где-то здесь, пожалуйста, что-нибудь полезное. Сигара. Зачем мне это дерьмо? Ага. Сигара это просто... Надо так, видимо. Миранда омерзительна, ее вранье не знает границ. Для нее мы всего лишь плоды неудачных экспериментов к э, скаду. Мне повезло, что я более восприимчив к нему, чем вся остальная деревенская шваль. Она называет меня своим сыном. Пустой звук. Я не прощу ей то, что она со мной сделала. Эта чокнутая сучара всегда была не в себе. Для нее поня понятие эксперимент и семья равнозначны. Миранда не просто изменила мое тело, она лишила меня достоинства. Ее надо убить, иначе я не смогу распоряжаться своей жизнью. Но при всем своем безумии она сильна. Она, она может стать кем угодно с помощью мега мицелия. Малявка Роза. Вот ключ. Если я заполучу ее силу, то возможно. Кстати, у ее папули Итана тоже очень интересное тело. Надо бы уговорить его помочь мне. Короче, да. Мы тут узнаем, что он только свои цели преследует. Но это и так было понятно. Просто... Это интересно, если бы мы стали бы друзьями на какое-то время, пока у нас есть одна общая цель, заполучить розу. А потом раз, внезапный поворот. И, ну, не очень внезапно. он такой, ага, я все это время тебя использую. Мы такие, ага, мы знали. Вот, а потом Миранда такая, ага, я наблюдала за вами, знала, что вы будете все это делать. Ага. И такие, ага. И роза такая, ага, ага, ага, я использовала всех. Эм, очень плохо дело сейчас. Ой, как плохо дело. Мы даже засейвиться не можем. Сейчас какой-нибудь еще босс здесь будет. Что если нам вернуться обратно к герцогу? Нет, ладно, разберемся. По, по ходу дела разберемся. Если вам нравится моя рискованность, поставьте лайк. Ой, блин. <сосы> <сосы> Зачем прыгать с таким смешным звуком? Стоп, я вижу. Я вижу тебе ящичек. Дай мне что-нибудь хорошенькое, я тебя умоляю. Только могу эту фигню сделать. Ту бомбу, которая у меня уже и так есть. Так, что-то здесь мы не нашли. Че а, как я мог тебя упустить? Пожалуйста. Больше здесь ничего нету. Травинку не дали даже. Они же знают, что они просто высосали из игрока сейчас все абсолютно. Так, теперь нам уже как-то грамотно, да, пробежать здесь или что? В чем прикол? Я вообще не понимаю, в чем здесь прикол. Ну ладно. Осторожно. Могу упасть здесь, интересно? Смотрите, какая ранка на ручке у Итана, и она не заживает он выборочно заживляет свои раны что я не открывал дверь я не открывал игра сама их открывает так здесь тоже ничего нету окей пожалуйста только не заставляйте меня сейчас сражаться с боссом когда у меня нету ни хрена аптечек так здесь тоже пусто Сейчас сзади что на меня Опа Это он, да, сзади а -а -а. Неплохо Неплохо, Уинтерс! Ты упорный Но я тут подготовил Так что не лезь сюда пули так долго летят от выстрела доль секунды проходит нет он тоже станет, станет монстром Классические вот, канализации. Вот. Ладно, хотя бы мы не сражались сейчас с ним. Видимо, мы еще не готовы. Потом. Это будет все потом. Игра продолжается. даже не конец. Опять? Опять? Опять мы находимся фиг знает где. Сток отходов. Что это здесь у нас? Ага. Ты допустил ту же самую ошибку, что и все злодеи до тебя. Во-первых, все злодеи здесь заведомо в заведомо проигрышном положении, потому что это... Они не учли одну вещь. А именно то, что у нас есть сохранялка. Это просто самый сам настоящий козырь, который невозможно победить. Кто здесь? Крис! Это больно! Я тебя не лезть, Титон! Ты убил мою жену, убил! Что тебе надо от меня, Крис? Ты, сука, убил мою жену. Я убил не А кого? Ты жил с Мирандой. Что? Сука! Она била Она сменила форму и притворилась мией. Пули ее, кстати, не убили, я хочу. Что за память? По... Я такие не аппараты! Пс а сразу, блядь, сказать нельзя было? Я знал, что ты полезешь вперед всех! А нам здесь и без гражданских приходится непросто! Почему я такие машины делаю во всяких играх, типа кроссаут. Что за хрень происходит? Скрэп механик и так далее. Ладно, Итан. Да, расскажи. Ладно. Все-таки я должен был рассказать. Да. Дай мне тут ключ. Нет. Сначала скажи. А, ты про этот ключ? Какого? Что происходит? Где я? Э! Ты мне. Меня... Если вкратце, Миранда рехнулась. Деревня, эти монстры, твари, ее работа. Какой-то стрёмный эксперимент с плесенью. Плесень. Как в Луизиане. Твою мать! А я-то надеялся, что спасу семью. Я не могу сбежать. Ничего не могу! Совсем Этот агрегат очень смешно. С бензопилой. Вот бойцы прислали эти снимки только что. Миранда. Приглядись. Просто, нахрена эти бензопилы просто. нужны здесь? Охренеть! Идем туда! Остынь, мои бойцы не спускаются с них класс Но у них моя дочь. Да пойми, Итан, ты просто не справишься с Мирандой в одиночку. Тебе нужна машина с бензопилами, понял? Я сам ее забрел, запатентовал. Я останусь и заложу еще взрывчатки. Ты поедешь на лифте, встретимся наверху. Клянусь, мы с тобой спасем твою дочку. Вместе. Да, мы спасем. Я отыщу Миранду. И убью эту суку. Ладно. Даже Крис уже угорает над этим пафосом. Тогда садись. И будь добр. Не лезь на рожон. С такой-то машиной мне кажется, мне все по плечу. Ты долго это мастерил просто? Интересно. Это так тупо и смешно. Я не могу, почему я такой. Это как в мультиках, знаешь? Этот койот, который за страусом бегает. Дорожный бегун, Мультик называется. Он на такую же хривость А пропеллер сзади Зачем пропеллер сзади А, охлаждать мотор, конечно Все, все надо, да, да, да, все очень правильно Так, ты мне тут печатную машинку не... А, спасибо И, конечно же, ноутбук Тут на Википедии смотрел, да, как это собирать? Кому? Отряд охотничьи псы. Осмотр фабрики завершен. Доказательства связи с организацией не обнаружены. Нам сегодня явно не везет. Мне удалось найти ряд документов с описанием экспериментов Миранды, подтверждающих нашу теорию. Судя по всему, она заразила себя мутамицелием и приобрела ряд способностей. В частности, мимикрию. Она управляет своими клетками и может превращаться в любых существ и предметы. Она притворилась Мии и проникла в дом Уинтерсов. Она явно намеревалась похитить, похитить Розу. Видимо, решила, что будет легче контролировать Розу, находясь в облике ее матери. Наше нападение, вот почему она читала эту сказку вначале. Наше нападение срывало ее планы, поэтому она притворилась трупом, затем она жила в грузовике, убила всех, а, -а, -а, а убила всех, кто находился внутри, и скрылась с Розой. Все прошло не так, как она ожидала, но в конечном итоге ее замысел осуществился. Но это не конец. Пора встретиться и разнести это место к чертям. Возможно, мы столкнемся с Гейзенбергом, но я нашел кое-что полезное. Бидзопилу и пару шестеренок, и гусеницы. А он забыл здесь одну из своих игрушек. Одна из металл полимерного мет материала, и он не сможет ее управлять побьем врага его же оружием. Альфа. Погоди. Что? Речь идет вот об этой штуке? Так, тут что-то мы еще не нашли. У меня до сих пор. У меня до сих пор... Кстати, этот лифт тот самый. Но герцик-то уже свалил. У меня до сих пор нету аптечек. Пожалуйста. Так, вот лекарство. А у меня как там? Блин, конечно же надо восстанавливать. Травка! Сделай еще. Молодец. И вот это давайте за бабахом. Эти мины просто прекрасные. А, все, вот теперь все. Окей. Окей. Давайте сохранимся. И сядем эту штуку в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам нравится, как я играю в Resident Evil, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать ни одно видео. С вами был Юджин, друзья. Люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю и всем пять!